Это ящик с болтами? Дай-ка Давай свой техпаспорт Он бешеный Осторожно, этот гад что-то задумал Сперва возьму тачку, малый А твою подружку потом Утрешься, болван Эй, будет непросто. У него тяжелый танк, так что смотри в оба. Патрулям. У нас код 6. Возможно, группа. Попытка скрыться. Идет вагоня. Всем приготовится исследовать в район. Под другим вызовом. Работать на канале. Я Указанный район будет отцеплен. Код 6 не объединять. Слушай, с твоей тачкой что-то не так. У тебя масло течет. Слышишь меня? Долго ты не протянешь. Парень, ты не туда свернул, верно? Мне нравится твоя тачка. Ого, сколько всего. Весь этот тюнинг для понту или для дела. Интересно, а если посмотреть под капот? Это идея. Наверное, мы туда заглянем и найдем много такого что не указано в техпаспорте. Ты против? Может, начнем? Вызывай эвакуал. Похоже, докатался ты, гонщик. Открою тебе маленький секрет. Все гонки в Рокпорте закончились. Понятно? Я подготовил милый сюрприз, который не понравится ни одному гонщику. Выходи из машины. У меня превышение скорости. Попробую догнать. Внимание всем в районе. Присоединяйтесь. В следующий раз нас не отвлекут. Славные машины.